SEC Экспресс Супер Современный Эффективный курс English Хочу Все Знать Здравствуйте Дорогие друзья Я рад приветствовать вас На канале Питер Горбатюкс Today Is The Lesson Number Of 49 Его тема как заполнить анкету на английском языке? Дорогие друзья, чтобы заполнить нормальную анкету, находясь в любом аэропорту на английском языке, необходимо прежде всего знать 22 наименования словосочетаний, фраз и слов. Вот самые главные, которые необходимо знать. First name, first name, буквально voilà, первое имя. Переводится first name, имя. First name, имя. Фамилия. Surname или family name. Surname или family name. Пол мужской. Мейл. Мейл. Пол женский. Фимейл. Фимейл. Пол женский. Мистер. Господин. Мистер. Господин. Миссис. Госпожа. Миссис. Госпожа. Мисс. Мисс. Обычно девушка молодая, не замужем, мисс. Не путайте, мисс, это не замужем. Миссис, важная персона, это госпожа. Дата рождения, date of bus. Date of bus, дата рождения. Место рождения, place of bus. Place of bus. Дата рождения. Э, вернее, место рождения. Место рождения. Гражданство. Гражданство. Citizen. Citizenship. Простите. Citizenship. Гражданство. Citizenship. Ship корабль переводится. Гражданство. Citizenship. Национальность. Nationality. Nationality. Национальность. Страна. Country. Country. Country. Страна. Домашний адрес. Home address. Home адрес. Домашний адрес. Телефон. Телефон. Телефон. Телефон. Телефон. Профессия. Профессия. Профессион. Профессион. Продолжаем дальше знакомиться с словами, которые необходимы нам при заполнении анкеты на английском языке. Single, холостяк, сингл, холостяк или одинокий, или холостая не имеет значения. Сингл, Married, married, женат или замужем, если женский род. Married, замужем или женат. Дивосет, девосет, разведен или разведена. Разведен, разведена, девосит, девосет. Вдовец. Видуэ. Уидуэ. Видуэр можно выговаривать, если американец. Ведоуэр. Вдовец. Вдова. Увидову. Увидову. Вдова. Увидову. Дети. Чилдрен. Children. Дети. Паспорт. Паспорт намбе. Паспорт намбе. Паспорт серия и номер. Паспорт серия и номер. Паспорт номер. Дата выдачи. Дата выдачи. Дейт of Ишуэ. Дейт of Ишуэ. Дата выдачи. Деловая поездка. Деловая поездка. БИЗНЕС БИЗНЕС Деловая поездка Отпуск Отдых Отпуск Отдых ХОЛИДЕЙ ХОЛИДЕЙ Отпуск Отдых Дорогие Друзья, на этом наш урок номер 49 завершен. Я желаю всем удачи, успеха. Вы были на канале Пите Корбатюкс. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Кликайте, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.